Всем привет, вы на канале InGame. И мы сегодня играем в Майнкрафт, но не просто так. Попробуем построить елку. Скоро за Новый год будет. Ну и вот, мы построим елку, если что, это не мой конь. Ну дальше, уже елку делать, это если что кони Алины. А мои еще я покажу где. Так, где они? Здесь, по-моему, где-то дома. Во. Я на них бываю катаюсь, но они ничего не нужны, я просто креатип переключу. Ладно, сегодня попробуем. Если не получится, значит не получится в других сериях. Попробуем. Лучше. Ну так, найдущий где-нибудь место пустое. Где мы лку построим. Давай здесь, например. Так. Бу Первое я построил вот этот вот блок. Блин, у меня односторонний да сина дуба знаю знаю но почему там нету дырок так а я знаю где лучше найти вот здесь вот можно найти лучше здесь быстренько мы можем найти да вроде везде здесь он должен быть уже вот вот вот боки а вот он этот бог Это за тот бог да да так еще листики нам понадобятся для для елочки говорите что мне еще в комментариях пишите что мне еще блин построить так ну чё, свали отсюда так что будем строить если что. Пишите, что мне. В комментариях, короче, пишите, что у меня построить еще. Да, это будет это у нас. Мне побольше надо делать. Побольше. Моя большая елочка будет. Вот такая, я думаю, хватит. Так. Так. Ой, не. Вот так. У кого по-моему. Так. Вот так делаем. Так. Так, так. Но пока она у нас будет, давайте не наряженная. Вот так уберем уголки. Все, начинаем с самого низа. Думаю, я там нормально построил Ну ладно, так. Ну, давай здесь начнем, чтобы могли мы по дереву так заходить. Так, как будет лучше? Так поставить? Хм, как бы поставить? Не, лучше так. И... так, тек, тек. И так. Так, это сюда, это сюда. листики это сюда. Я что, гов... ну, вы уже поняли. Если я чуть-чуть неправильно делаю, значит сори. Блин, опять дождь. Самый неподходящий момент. Прямо перед видео почему-то он у меня начал. Так. Значит, это делаем так. Так, так. Так, так, так. Думаю, нормально будет. Вот так. Так. Я попробую еще как-нибудь ее украсить. У меня есть пару идей, как разукрасить ее. Сори, если я так строю, сори. Нет. <смех> я полностью вообще не умею строить. Ну ладно, если что, потом в другом видео попробуем. Так, будет но это потом письмо будет это вроде карточка яка вот это вот письмо так вот письмо мне, мне не нужно это так где настоящее письмо, письмо. здесь так это что ПУСТАЯ КАРТА о, -ко Когда проверим эту... Что? Ничего, ничего. Другую достать. Давай пока расставим эту... А -а -а. На траве не ставится, я забыл. Блин. Ладно, придется другую. Вот этот вот. Ладно, попробуем. Новогодние игрушки. Бам-бам-бам. Блин, это дис. Ли... Лист... Блин, я забыл, как я листики брал. По-моему, вот этот вот, если нет.. Нет, не этот. Так вот этот вот, по-моему, если не ошибаюсь, да? Проверим. Да, этот. Зайдите. Если так, будет стрёмно. это Значит, так делаем. Фу. Я попробую звезду как-нибудь сделать. Так, здесь. А белый это понятно. Нет, пугачек. Так, ну, короче, пофиг. Чики-бомбони или чики-бомбони Никто до сих пор не знает по пути нет. Уж, нет, да, тих, не. Ух, нет. Тихни не меня. Поправьте, если я правильно пою. Да, не умею петь, чики А, вот он. Давай такой. пониже сделать эту, вот так, вот так мы пониже сделать, пониже делать. Так, это ламываем все. Давай зелененький здесь поставим. Ой. Надеюсь, будет висеть. Блин, давай. Давай, например, беленький еще. Вот так. Блин, надо тут землю нормально проделать. Так, не ста, Давай. Не стоит эта трава. Я думаю, она мне еще не понадобится. А, ё моя. Я покугайчику, я тут идущий Так, ну блин, давай Так, какой я тут? Красный использовал, оранжевый использовал Голубой вот здесь вот могу использовать Зад надо тоже прикрыть и в бок этот кост. вот так вот так так ну и дальше здесь строим так еще раз еще раз красный Давай. Синьки. Нет, здесь не надо. Блин. Смотри, да тут все. Мне земля уже не нужна. А почти уже ночью наступила. Ну и пофиг. Так, здесь давай. Ну и шо, какой зеленый давайте добавим. Голубой. Ну все. Фух. Так. Надо еще придумать, как положить письмо. Но ну, у меня есть предположение, что сундук. Ну давай такой будет. В виде звезды попробуем и делать. Во! Поверните. И по-другому надо было идти. Наверное, вот так надо было делать. Так, так, так, так. Вот такие чати летают, я забу принес вообще они вообще страстно, они меня так просто до смерти напугали. Пипец. Так, листья берем. Почти сделали. Я на самом деле не профессионал в этом деле строить тут. Не, про... не профессионал я тут строить, елки ко но Я думаю нормально. Всем пока, до новых встречи. А, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, ставьте колокольчики, чтобы не пропускать мои новые видео. Мы сегодня играли в Майнкрафт, строили елку. Ну и всем пока!